Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн. Это игра под названием Чернобиль-ликвидаторс. Игра так раз про первых ликвидаторов на ЧАЕС. Это пожарные, водолазы. Все те, кто там крышу очищали от графита, вот тут им игра так раз посвящается. Тут это демо-версия, тут только пожарные есть, как я понял, по фотографиям из Сима. Она бесплатно, может любой поиграть, кто захочет. Ссылка будет на нее в описании. Я не буду долго тянуть. Все сидеть поудобнее. Всем желаю приятного просмотра и мы начнем новую игру. По-моему, тут мы играем за Правика, вроде бы, или за Игнотенка, я точно не помню. По-моему, за Правика играем. Владимира. Че все зависло? А, не все хорошо. А, хорошие дицы. Э, присоединяйтесь к хорошим э, костам. С чего? В Ищу. Подожди, это предыстория или это уже сразу после аварии было? По-моему, это после аварии уже. Пора, смотри. Мы э, живем вы Существуем, мы существуем в СССР. Идеи какие-то... А, получается, достоинство СССР показывают, да? Тан танцульки, э моды там, что то такое. Э вот так раз и ЧАЭС показывают, походу. Армию. Да-да-да, так раз и э Не прошла мимо. Вот, тут вот, танцуют. работа водят. В пепси пьют, ничего себе. Не, ну, конечно, это все интересно, игра когда будет. Ракеты, ну это уже все повторяется, по Космос. Это все, конечно, интересно, я понимаю. 15 часов после. 15 часов после? Чего? Бурнинг. Что здесь происходит? Что-то... Какое-то произошло происшествие. Чернобыль. в.. Третий, четвертый блок взорвало, Горит Ну это я знаю, крыша горела там правда. Тут есть люди Конечно, конечно, полно людей а там все сейчас от радиации помрут Вы чё Надо быстрее спасать их, реально Даже опасно Мы конечно тоже подвергнемся к Радиации, потому что у нас нет никакой защиты буквально В реальности даже противогазов не было из противогазы есть даже Хотя в реальности их не было они без противогазов все тушили, это правда. Баллон давай, бери. Тушить надо с чем-то. Так, противогаз это, конечно, неправда. Нет, его не было в реальности. Это уже тут обманывают нас. Тушили просто в обычной жилетке. Пожарной форме обычной, все. Капец, тут все разрушено. Офигеть. Буквально все полностью. Что, противогаз надеть? А, погаси пожар поблизости коллеги будьте осторожны я не дочитал вообще-то расшифровка лейтенанта о лейтенант правит как я и говорил коллеги надо сопровождать серьезный четвертый блок весело книга даже крыши похоже часть конструкции обрушилась пока мы с вами общаемся здесь а, обзванивает те посты нужно выяснить что происходит то так все понятно что происходит взорвался хрена все реактор вы можете быстрее пробраться внутрь здания. Но я вам не советую это делать, потому что вы все умрете. Основы, что это? Бегать, прыгать. Радио можно посмотреть, послушать. Персонаж погибнет? Да ладно. Он же не может же сразу погибнуть. Ай-яй-яй-яй, видишь? да о да, -да почему? Бедро стоит. Подождите, а что это такое? Лом. Я могу лом взять. Киски. псачку. Что это? Первым прибыл на месте аварии при Ну да. А я не могу тушить. Я они тушат, а я не могу. Машина зала А. Низкая кинпорция право на верхний уровень. Блин. Это конечно все интересно, но а как мне тушить-то блин я ничего не работает чувак ну помоги как тушить я шланг же не взял в смысле шланг в машине лежит стой правильно он же в машине лежит надо открыть его в смысле нет у всех же в машине шланг лежал или это моя вот моя машина странная хрень какая-то Вот, бери шланг. Давай. В смысле, тушить надо. Возьми эту хилку и все. Тушить же надо все закарет хреном. Да чувак, туда ну, их не тушитель. В смысле? Ну так, что мы тупим? А, Круто ну давай подключай воду быстрее. Надо отсюда вот быстрее сваливать, потому что это плохо. Кончится все. Вот, давай, туши найди яичко, хорошо Тушим, тушим, тушим, быстрее Ну тут получается, после этого, как мы потушим Сохранялка должна быть, да? Все, потушил, тут немножко красные вот эти хрени Есть, надо их потушить тоже Все, нормально Так да все, хватит Все, задача завершена Следующая задача какая у нас? А, в случае небольшого ожога э -э -э, Можно использовать симуляторы ну я знаю, они там лежат вроде бы где-то В машине Вот стимуляторы вроде есть Или я все их взял, в смысле? Там же они бесконечные Ну ладно, нет так нет Мне в принципе без разницы Я попытаюсь без стимуляторов как-то там выжить Ну конечно будет тяжело А ч, у меня здоровье пропало? Может, появилось а, Радиус есть выздоровление так я здоровый впереди это радио не работает из радиации сломалась давно. какое радио еще? лопату бери а без противогаза я смотрю тоже ничего не меняется да? да мне вроде здоровье не ухудшается но на всякий случай я все равно буду с противогазом ходить. подберитесь к установке пожара ого нормальный такой пожар на самом деле Потуши небольшие. Хорошо, сейчас потушу. Не, ну здесь уже радиация, я уверен, больше. Вот там, где мы стояли, там маленькая радиация еще была. Здесь я уверен уже, ну, тыкич, пять рентген точно здесь. Хоть они сильно в этом разбираются. Ну он уже его кристалл радиоактивный. Монолит, бляха. Это уже хреново. Ох ты, радиация, да. Надо обойти ее с короной. Ну не нахрен. А как я туда проберусь? Не, я туда не пойду. А можно ее взять? Я сейчас графит возьму и себе. я отнесу, блин. Покажу, какой я молодец подарок Подарю, блин. На 1 мая. Эй, все, вода закончилась? Чё так быстро? Пацаны, чего вода так быстро заканчивается? Капец. Так же нельзя делать. Не, это плохо. Я потушил, я буду каждый раз сюда бегать, что ли, серьезно? А если я буду на крыше, как я буду сюда бегать? Или там есть своя подстанция воды? Я не знаю. Ух ты, я, я умираю. А как? Я же далеко от пожара, почему я умираю? Не, это не дело, это не дело вообще. Пожар далеко, но все равно я умираю. Вот мне ближе надо подойти с той стороны. Небольшие пожары. Это небольшой пожар, они читают? Вот это небольшой пожар, если что. Охренеть. А большой пожар это какой? Вообще на, на километр или что? Это небольшой пожар называется. И он... Целая бригада тушит час, ничего не потушили. Не, не тушится. Небольшой пожар называется. Охренеть. Ч ⁇ графит тут паляется? Капец. И куда ты полез? что ты сейчас умрешь смотри гцны стоят не ну он бессмертный, я отвечал бессмертный чувак вообще хотя ему все равно жопа будет не знаю тут будет моменты хотя бы из больницы или нет мы сразу уже умрем и. непонятно пока что я может еще поближе подойти. а все так да, капец ты ч как это все уже? Не, ну мы так до утра не справимся, наверное. Тут придется целый день тужить еще. Не. Так не пойдет дело. Ему надо еще подлечиться, у него здоровье вы меньше половины почти. Тут же на какую букву лечиться, наверное? Да? Во! Прям через одежду, пофиг. Еще раз давай себе. Во, нормально, он как наркоман, реально. Берет, уколол ему, вообще пофиг на все. Ч ⁇ долго тушить? Будем полчаса тушить только начало. А, а я я должен начинать на крышу лезть, кстати. Я не знаю, как мы должны успеть за одну серию это сделать. Я не понимаю. Нет, здоровье ухудшается. не тушится ни хрена на ну серьезно ну чуваки ну это не, не прикольно ну, серьезно не тушится ничего почему вы что тут чем льете я не понимаю бензином что ли Чего она не тушится чего там поливаете я не понимаю почему вы вообще льете на просто на траву блин тут же ничего не горит зачем он тут не ль... тушит просто там же ничего нету тушите вон, вон там Самый большой пожар. Зачем вы тужите просто землю? Ну, офигеть. Какие-то странные вообще. Пожарные. Как их набирали там? Новую полицию набирали, да? Тоже вот так. Ё-моё. Так, аккуратненько. Пошли. Не, ну здесь очень опасно, кстати. Здесь капец как опасно, я сказал куда же. Не, зря я сюда пришел, реально. Очень зря. Я потушил? Выйди из зоны основного пожара. Куда, куда уйти-то? Надо бежать прямо, а не уходить надо прям лететь отсюда, потому что тут опасно что документ у нас по пути вам встретятся документы какие-то из них уже как лучше тушить пожар, а также возможно дополнительную информацию о внутренних делах АЭС. Да? хорошо получи новые приказы, от кого? я же самый главный вообще-то от кого я приказы получаю, я же лейтенант начинается, начинается лучевая болезнь проявляется прямо сразу что, наблевал тут или что? Бля, через противогаз, не знаю, как это Под небольшие пожары на стенах. Все, я выполнил Можно я, пожалуйста, уйду домой? Или в больничку сразу? Я не хочу, я умру. Если я пойду дальше, то мне точно каранты. Я, я вам серьезно говорю. На, на первую крышу. Ну все, это начинается. Самая жесть начинается сейчас прямо. Сколько минут 15 видео идет, да? Вот начинается. Ух ты, бляха что там сыпется? Ох, ни хрена тебе! И ты дальше полезешь, серьезно? Не, на том месте бы туда не лез бы наверное. Куда ты лезешь там? А он, кстати, чувак сидит. Ч ты там делаешь? чел он копается там? Он граффити копается или что это там было? Непонятно ничего. Еще какой-то пац... мужик стоит. Он по телефону базарит с кем-то. Можно дальше лезть. А это разве работники? Это же вроде наши пацаны пожарные. По сути, здесь же должны быть э, работники а Это ждание получается. Песня. Зажим. Нормальный музончик по поехал. Ну, прям под него хорошо тушить можно. А что ты разглядываешь? Давай вместе, туши. Что ты смотришь туда-сюда? Давай на луну еще посмотрим, бляха. Нам сейчас тут же пожар надо, ты в курсе? Или ты уже забыл? Да, очень хорошо полюбоваться. Давай на крышу самую залезь и будешь смотреть, блин, на реактор и любоваться тут всему. Конечно, как же иначе Ух ты, блин. А че я так быстро умирать начал? Там же пожара не было еще. Да, где этот план? Давай, туши. Тушишь? Ну если вот эта вот голубая горит, это значит он тушит, да? Так, заменяй. Заменяй емкость Давай, на другую. Не знаю, отсюда ты ее достаешь из э, наверное рюкзака. Фиг его знает. Давай, туши. Туши, туши, давай. Здоровье еще под контролем. Зачем чего уколим будет хорошо. Давай, давай. Почему я вечно один тушил? Где другие мои. Братья, я не понял. Где, по это, Тебе ног или кто, из оттенка, там? Почему они там сидят внизу и ничего не делают? Вс? Эээ, как это? В смысле? Угорайте, как можно тушить, когда заканчивается все? Вода кончается просто нереально быстро. Она должна бесконечная быть, если она ведется из резки, допустим, да, из машины. Ч ⁇ она кончается на Нормально, блин. Мне придется 20 литров потратить, чтобы потушить маленький пожарчик. Капец. Ну, просто взял у тебя бутылочку, уже использовалась. А пожар еще не погас. А, погнали, все вообще. а мне надо еще забраться на лестницу. А, да, это там еще дальше тушить? Серьезно? В смысле, она еще не тушить? Нормально. Да что происходит-то? Почему не тушить ничего? В смысле? Тушить, алло. Э, как это так-то? Почему она не тушится? Да что за бред? Почему я умираю вечно? Она не тушится? Что я виноват, что ли? Какой-то радиоактивный сильный пожар. Она не тушится. А здоровье тратится, капец, да, конечно. Смотри, просто не тушится и все, что ты сделаешь. Тушись я сказал, тушись. Нет, нельзя так близко. Конечно. Кто убьет? А то, что она не тужится, никого это не волнует, да? Это блин, у меня сейчас 4 закончится. У меня, по-моему, их больше уже нету. Ну, да конечно сложно а типа я могу так вот вплотную подходить серьезно вот даже графиту могу подходить о какой какой красивый графитчик смотри а ч так светится я не понял вообще странный хрень ну ладно я пошел э в смысле по смысле он Я, я потушил, Я же пожар уже потушил. Я же его потушил! Это вообще в другой стороне, я могу его не тушить! Мне главное потушить, который мне мешает проход. В смысле? Это нечестно! На куре. закончилось! Но это сложно реально. Работа пожарного очень сложная. А причем еще в ЧС это капец. Нереальная даже, можно сказать. Все? Пожара нету? Ну окей, его нету. Попробую меня только убить. Во, даже шприц остался. Хорошо, использую потом. Ой, ему а? плохо уже. Задыхается. Я же в почему ты задыхаешься? В смысле? Ой, ой, ой, ой, ой, аккуратно! Я все равно умираю. Я же на большом расстоянии. Почему? Нормально. Все. В смысле я же здесь? Да они издеваются надо ну, мной. Как его тушить, если он не тушится? А? Вот как, как? Все помчали. В смысле? Я одна б... Как это так-то? Ну, он реально уже задрался. Так нельзя делать. залезь на это, нет. Пожалуйста. Не, ну я хотя бы здесь не умираю это уже. Нужно, чтобы не тужиться не смысл, не серьезно. Она особо вообще не и плевать. У меня на крышу хотя бы пробраться стоило бы. Я, я не умираю. И вроде живой вс. Ну он кашляет, это уже это, нельзя не, не, не, не Это уже все. А он, брать без противогаза еще. Ну конечно будет он кашляет. Еще бы. Нужно без противогаза, как факт. Так нельзя делать. Естественно, я думаю, а чё он задыхает? Я вроде на большом расстоянии, а он уже всё умирает. А он без противогаза бегает. Ну, капец. Не, вот тут противогаз нужен. Обязательно. Да ладно, тут большой пожар. Всё, уже покушу. Ну, миф, вот так взял и всё. всё побежали, давай. Кто-то там играет, это уже. Э, в смысле, а лестницы нету? Как? Э! А лестницы нет, она обвалилась. А как забраться? Не, ну это, конечно, прикольно, как вс. Ну а как забраться, если там лестницы нету? Она сломалась. а, -а, -а Вот это еще есть. Не, ну это уже паркурчик пошел. Смотри, как он дышит вообще. А дышка лютая просто. Может, все-таки лучше отступить немножко. А как? А вот сюда. А вот так. Так это тоже сейчас обвалится и все. Он уже еле-еле залазит. Ему уже плохо. Что такое прыжки? Какие прыжки? Какие прыжки еще? Перепрыгнул а, перепрыгнут взломы. Допустим, и что? Ё-моё, а как я перепрыгну? Это невозможно. Не, я не отказываюсь от прыгать здесь. Хоба! Вот, запрыгнул. Подожди. А зачем я запрыгнул, дебил? Я запрыгнул зачем-то. Там же пожар идет Я запрыгнул, и миг сгорел. Нахрена я прыгнул туда? Вопрос. Не, ну ему реально плохо, видите, вообще. Окей, потушило, хорошо. Спрячь, спрячь, я не буду с ним бегать, прыгать. Ты что, это же невозможно. Во, запрыгнул, красавчик. все, молодец. А, пройди вдоль чего-то там. Стены до западного. Ой-ой-ой-ой ой ой ой ой ой ой ой Почему графит тут лежит, а ой ой ой ой ой ой ой а ой ой ой ой ой это ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой не, ну в реальной жизни, по-моему, тут тоже не было таких э, подстанций с водой. Открывай дверь. Лопатой? А нахрена ты лопатой открываешь ее. Она же, может, ещё Ну ладно, в принципе, это не мое дело, конечно. Ну и пожарные не всегда так делают. Он сначала проверяет, что-то когда... Э, вот ее можно открыть. Она вроде бы не так обрушена была. А, а поэтому можно ходить? Туда или туда? По-моему, туда. Опять хреново. Да ну что такое? Да ну задолбал кашлять. Сколько можно? Покашлял пару раз и хватит. Зачем мне тут... А как я пройду? Подожди, это же невозможно. Давай лопаты тоже... Ты рукой? Серьезно? Смотри, какой рукой на нахрен и сломал стену. Вот это я понимаю, советский пожарный взял рукой хай, и пошел ты отсюда в жопу стена э, как прыгнуться нет не прыгнуть а вот на контрол точно вот это я понимаю да а куда дальше а куда дальше тут же вообще от него обломки прийти невозможно да она не тучится Вот так вот внизу сюда А там нет, там не пустилось просто Так, давай заполню еще чуть, чуть Чтоб хватило нам хотя бы Не, ну я не знаю, что дальше будет вообще А что угодно может быть на самом-то деле Не, ну тут самое реально сложное начнется. Везде искры, везде графиты валяются Радиация лютая Ай-яй-яй, умираю. Надо шприц сейчас использовать. Уже. А, вдоль северной стены до западного крыла. Это получается реально, походу, мы идем к машинному залу? Давай. А, нету? Так ты же подбирал шприц. Как то нету его? Давай уколись. Нет, не может. Смотри, почему? А почему он не может уколоться? У него же вроде шприц был. А тут непонятно ни хрена. Или это не нужно больше? Загрузка, допустим, и что? Это все? Это финал? Это все? Или там еще дальше продолжение будет? Ну такая цена, допустим. Ух ты, ёпта! Не, походу это не конец. Тут еще дальше будет. А куда идти, я не знаю. Но ему реально плохо Ну вон сводит нахрен ты шапку выбросил что происходит с тобой? Тебе плохо чувак в смысле нет э! Ой бля Пиздец Оо нахрена на решетку наблевал На 1 мая Ну капздец Все сдох вот и финал а, по сути, по-моему, там не такой финал был, должен был быть. Это, походу, хреновый финал, походу. Все, он сдох, в смысле? Вырубился. Нет, живой. Ну, ему точно кранты, я тебе отвечаю. Э, там у него сто процентов уже... А, нет, не финал, смотри, что есть. Ну нафига ты шапку выбросил. Подними шапку. Подними шапку, придурок. Зачем ты шапку выбросил? <смех> нормально, да? Взял шапку, выбросил. Радиоактивные какие-то контейнеры. Блин. Ну это плохо, это плохо очень. Я думал, все, он откинулся. Серьезно. Это что такое? Что-то горит что-то. Препятствия. Так их потушить надо. А что это горит? Погоди, что это? Техника на верхней крыше? А, -а, а, вы будете в одиночестве, кстати. О, -о, О, это плохо. Да вообще все плохо. Тут уже, походу, газ прорвало. Аномалии -а -а -а -а сделали снова какие-то. Как сталкеры, только вот уже то, так же. Так -да куда ты уже бьешь? Тебя сил нету, ты уже блевал вот сто раз. Им уже хреново. Все, ты уже... А нет, смог еще. Пока что еще жив. Вот, тут тоже радиация. Куда это? Ага, оптичка. Дойди до этажа северный. Это отда Не, ну видео будет долгим, я тебе отвечаю. Так, это генератор вроде, да? Так, что это? бчу кстати, 4. бчу 4. Автоматы с водой, хорошо. Стирал какая-то. Вперед коммунизму. А, хорошо. А да в смысле? Этажа северная. Шахта лифта. А, дверь закрыта. Что здесь все плохо? А вот шахта, кстати. Так. А что делать здесь? Прыгать вниз? Ч дурак, я же умру. Не буду я туда прыгать. А... а нормально, что я 5 метров прилетел не плевать? Да в смысле, она не потужится? А тут даже и разбежаться нег негде. Ну ладно, я запрыгнул, хорошо. Что тут есть? О, можно уколоться. Нельзя. Почему? Почему нельзя уколоться? Я хотел уколоться. Нет, нельзя, говорят. Типа мне уже так, э, жопа, уже нет смысла, да? Так, э, еще выше можно. А по-моему уже дальше я на его месте не пошел. Заберись на уступ. Куда? Ё-моё, свечение. Ух ты, ёпта. Пусто. Так я здесь был, по-моему. Так я сначала вернулся. Зачем? <с> я, я в начало опять вернулся. Нормально. Доберись до верхнего этажа. Хорошо, сейчас доберусь. Ай-яй-яй, больно. Я не могу добраться до верхнего этажа, потому что он ноги ломает. Он сейчас реально вырубится где-то вот здесь и все А что мне делать придется, я не знаю Да по-моему все уже давно сбежали нахрен Они поняли, что тут беда произошла А мы не поняли до сих пор Потому что мы пожарные Так, что у нас тут еще дальше Придумай, как открыть тяжелую дверь Придумать? Придумать? Огнетушителем выбить ее и все Проблемы. На кнопку нажать? Тут дохрена их. Я не знаю, какую кнопку нажимать. Инструкции нету. Без понятия, как это делать. Вообще. Какая-то дверь еще есть. Только не промахнись, по баллону не попади. Там тоже... Она будет, да? Ага. все-таки тут вариантов больше нет, кроме залезть наверх. Вот сюда. А ну-ка, а что тут? Перепрыгни. Хорошо. Какие-то документы есть. Лебедеву какому-то, Дритмию. Дмитрию, да. Мы выполнили приказ, но я рекомендовал не спешить последним следующим испытаниям. У нас сложилось впечатление, что ускорить проведение испытания любой ценой. Да, такие есть. Директор Дуга использует свое влияние в Москве. А, да? Да. Реально, походу, тут из-за духи мозги у кого-то поехали и, короче, они решили испытания провести раньше времени. И, короче, вот так вот и произошло. А все, из-за духи, походу, да, реально. Она, походу, как-то действует все-таки на психику. Все-таки, как и в Сталкере говорили. А что, свет вырубил? что я сделал сейчас? Я, по-моему, вырубил свет. Или включил свет. А я включил, наоборот. Давай, кулачком. Бах, и все. На кнопочку нажал, проблемы какие. Не понял. Тревога? Ай-яй-яй-яй, в смысле, что происходит? Ай-яй-яй-яй, сейчас приедут менты. В смысле, тревога? А нет, нормально все. Ох, нормально. Конечно, офигенно просто. При выбросы? Какие выбросы? Что происходит? Что за выбросы? -мо, этот реактор прям. Избегайте вспышек реактора, заберите. А какие вспышки реактора, я не понял. Вох ты ёпта! Вот эти вспышки реактора они имели в виду, да? Да в смысле? Я не могу запрыгнуть, он дебил он все, он уже слабый стал. Походу вспышка реактора была. Ай, дебил Убила, смотри, от, я у я на расстоянии был, меня убила, смотри. А давай в реактор прыгнем. Ах, х -х, чё нет? Давай, убивай меня, реактор, давай, давай. Я не боюсь ничего, я бессмертный вообще. Давай, допрыгнем. Да давай, давай, чуть-чуть осталось еще А как понять, где вспышка, когда она по времени там убери эту хрень давай быстрее она тебя сейчас убьет быстрее выкидывай ее, да, молодец а вспышка сейчас будет? так, давай вспышку делай быстрее ой-ой-ой-ой вот какая длительная вспышка, смотри а куда дальше? сюда прям в реакторе бегает ну ты вообще сумасшедший давай быстрее быстрее давай двигай проберите на другую сторону реактора О, а нафига я бегаю в реакторе я не понимаю мне кто-нибудь объяснит вообще еще делать нечего что ли вообще Или я страх потерял я не смотрю на реактор все Всё, я пробрался и что дальше О, валилась нифига себе вот тут точно он помер вот тут точно отвечаю просто дребезги в камни. капец <клевый> и как он после этого должен был выжить вообще вот как это же невозможно переломы ноги у все это это все Перелом ноги. А так должно было быть или нет? Я не понимаю. Перелом ноги, серьезно? Охренеть. Допрыгался называется, блин. У него хп даже нет. Я даже похпехаться не могу. Пух, ну тут без варианта вообще, на самом деле. Он даже залезть не может уже. такое на самом деле такое себе вот я, я не понимаю почему мне напарники бросили вот этого не понимаю почему я вечно один глажу где другие по сути я же должен был вместе с кем-то идти с напарниками с двумя ребятами еще больше там. а где я вечно один хожу Да ладно, уже нет пожара. А нет есть. Ну ладно, тут хотя бы по стоит близко. Прямо как будто так и нужно было. Тут уже знали, что пожар будет, да? Или сейчас поставили для меня специально? Не знаю. Как это так работает. Но доберитесь это до люка вверх верхней Допустим мне надо все потушить, да? на всякий случай все потушить чтоб не было, блин, такого а как же его а как его восстановить здоровье? А спасите каких-то мех механиков, да? они что там в крышке или сидят, что ли? что они там делают? да, они все померли, по-моему, уже о, да им хана Они уже набухались, по-моему тут. Не, по-моему, уже помогать нет смысла Они все сдохли Да, у них все руки обгорели Бессмысленно Да, у них там У всех ожоги А он докурился, потому что этот б, вообще в хорошо, хорошо было это тоже помер, да? Ну капец, а что делать-то тут вообще? Три 3,6 рентгена, да? Так оно сломалось, конечно. Да, оно все сломалось, прикинь, все зашкаливает. Тысяча рентген или больше, Еще то есть. Я по-моему, польская. Да, все померли, прям все вместе, троем. Ну так вот, хреновый финал на самом деле. Репорт, рецепт. А, объективный статус. Хреновый. Все. Весь персонал, похоже, сдох. Серьезно, сдох весь персонал? Печально, на самом деле. Операторы медицины а, 17 зивертов. Зивертов? А, персонал получил 17 зивертов. Нифига себе. А, жизнь их про они жили короче 96 часов не а, нереально выжить нереально весь кейс закрыт это про гроб они имели в виду типа гроб закрытый был ну понятно закрытый там естественно все залито бетоном ну конечно вот так вот и все реальности было вот такая вот игрушка у нас была на обзоре ну, в принципе, тут почти все правдоподобно, вот кроме вот этих противогазов, там все прям умерли, но это неправда. По-моему, вот в реальной жизни, вот там, где мы в конце были, вот где рабочие, там, по-моему, никого не было, они все сбежали давно уже. Взрыв произошел, они, они же тоже не слепые, увидели, что взрыв был, и побежали сразу в БЧУ все сообщать. Так-то вот это то, что там они все валялись с мертвыми, это неправда. Ну, это единственные минусы. А так, игра офигенная, всем советую поиграть, она бесплатная вообще. Потом будет платная, придется ее покупать. А сейчас ну, берите так раз специально, пока она бесплатная. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. И вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. А, все ссылки в описании под видео, заходите, вступайте, делитесь видео с друзьями обязательно, спонсируйте, ждите следующих обзорах, прохождениях. Так раз там уже финалка скоро выйдет по ФНАФу девятому. Всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.